Это продолжение предыдущей встречи. И мы продолжаем обсуждать принципы принципы оценки, которые разработаны в ОСОП и приняты ОСОП Ассоциацией специалистов по оценке программы «Политик». И я напомню, что у нас тема – это применение этих принципов к ситуации самооценивания организации. В прошлый раз мы успели не все обсудить, сегодня мы планируем обсудить эту задачу до конца, вот, и я передаю слово Алексею Кузьминову. И да, еще раз извините, я все время забываю поблагодарить Центр Гарант и Павла Военского за организацию встречи и такую техническую поддержку. Мне кажется, ты, наоборот все время помнишь и каждый раз благодаришь, вам. Да? Ну, ну, вот да. я сначала, но, просто... но все равно это добрая традиция, да. Да. Павлу, Павлу, спасибо, и центр да. Окей, поехали тогда. Коллеги, у нас сегодня зарегистрировано 15 человек, из которых вот кто пришел, вы видите. И поэтому у нас небольшая группа. Будем работать вместе. Если количество увеличится по ходу, то, соответственно, мы на малые группы разделимся. А пока что получается, что все вместе поработаем. А у нас режим работы не такой, как. Всегда, ну, как на прошлом заседании, мы попробовали сделать именно как рабочую группу. Мы не знаем, какой будет результат. Мы вместе на него работаем. Я хотел тоже напомнить, что мы, конечно, планируем публикацию результатов нашего обсуждения и хотели тоже заранее договориться с теми, кто сейчас, mm -hmm. что мы проекты ну, мы не, текст обсуждать в таком, в таком режиме непродуктивно. Не поэтому мы обсудим основные идеи. Обсудим основные идеи, а когда будет проект текста, который мы подготовим, мы его всем пришлем, и те, у кого будет время и желание, мы пригласим откликнуться. И всех, кто участвует в обсуждении идей, считаем с авторами, обязательно их публикации будем упоминать. Значит, несколько вступительных слайдов, просто чтобы нам для разгона принципы профессиональной деятельности строятся на основе живого опыта и является результатом достижения согласия между представителями профессии. Принципы оценки программы ⁇ Политик ⁇ были разработаны и приняты АСОП в 2017 году. С ними, я думаю, все присутствующие знакомы. И, собственно, что послужило импульсом для этих наших двух встреч это то, что эти принципы разработаны были для случаев внешней оценки. То есть рассматривалось, что оценка проводится, вот каждый принцип там описан таким образом, что есть три стороны, и говорится, что при проведении различных видов оценки в разных сферах, и в общем случае три стороны. Заказчик, то есть тот человек, и представитель той организации, который инициирует оценку будет использовать результаты. Специалист по оценке, человек, который привлекается заказчиком, и участники оценки, которые предоставляют информацию. Они могут быть и сотрудниками проекта, и организации, а могут не быть, разные могут быть. А в каждом принципе есть краткая формулировка и рекомендации для трех сторон. Мы Говорим с вами о ситуации самооценивания, которая изначально отличается от той ситуации, которая была в основе, как, в основу положенной разработки принципов ОСОК. Потому что самооценивание – это когда сама команда проекта оценивает свой проект чтобы вынести, соответственно, программу, чтобы вынести суждения и получить результаты, которые они могут использовать. Поэтому здесь масса возникает вопросов а, и со статусом людей, кто заказчик, кто ставит задачи и так далее. И вот у нас, скажем так, внешняя оценка, вот они три стороны в общем случае, а в самооценивании получается заказчик-исполнитель в общем-то в одном лице, а участники оценки, они также могут быть и а, совпадать тоже с заказчиком-исполнителем, и а могут быть кем-то еще. А, и мы обсуждали, насколько применимы эти принципы в случае самооценивания, следует ли их корректировать, дополнять для случае самооценивания. Мы успели обсудить первый принцип ориентации на практическое использование результатов. Вот у нас есть результаты обсуждения первого принципа. Его мы обсуждали в большой группе вместе. Мы обсудить успели вчера в прошлый раз второй принцип компетентности исполнителей. Те, кто проводит оценку, должны обладать необходимыми компетенциями, знаниями, умениями, способностью применять их на практике. И тоже специфические вещи применительно к самооцениванию. Мы сформулировали. И у нас вот есть пара слайдов. Все это мы пришлем участникам встречи вместе с текстом проекта «Рекомендации по самооцениванию». И сегодня мы хотели бы успеть обсудить оставшиеся четыре принципа. Время вроде бы позволяет, мы так посчитали, тем более у нас группа пока что относительно небольшая, можем двигаться очень оперативно. Поэтому предлагается двигаться в таком режиме. Мы сейчас рассматр... мы рассматриваем принцип, Вместе проходимся по основным позициям. Если нужно, делаем комментарий, проясняем, что имелось в виду в том принципе. А потом э, начинаем разговаривать о том, вот, с точки зрения самооценивания, что может означать корректность методологии, какие важные моменты нужно иметь в виду с практической точки зрения. Итак, принцип 3 – корректность методологии. Общий подход к дизайну оценки и выбор методов проведения оценки – должны быть хорошо обоснованы, а использование различных методов оценки должно осуществляться с соблюдением соответствующих процедур и стандартов. Рекомендации для заказчика: иметь представление о возможных подходах к проведению оценки и в сильных сторонах ограничений. Следует сотрудничать с теми, кто будет оценку проводить в процессе планирования оценки. Требовать от специалистов по оценке обоснования методологии проведения оценки. В той форме, которая доступна заказчику. Но это сформулировано на тот случай, если специалист по оценке очень умный появится и будет так формулировать, что заказчику будет непонятно. Рекомендации для специалиста по оценке. Информировать заказчика о возможных подходах, преимуществах и ограничениях, причем в форме, доступной заказчику. Использовать методы, позволяющие получить точную и достоверную информацию. Аргументировать выбор методологии проведения оценки для заказчика и других сторон, почему именно такие методы. Отказываться от использования тех или иных методов в случаях, когда невозможно соблюсти соответствующие процедуры и стандарты и информировать об этом заказчика. И рекомендации для участников. Выяснить, какие методы будут использоваться, каковы требования и правила, относящиеся к участникам. И в случае несоблюдения требований к участникам или нарушения правил использования методов, сообщить об этом заказчику. Вот основные такие моменты, связанные с корректностью методологии. Теперь мы переходим к ситуации самооценивания. И я передаю слово Владимиру, который будет модерировать, а я буду записывать. Володь, микрофончик. Надо решить, как быть. Нас один человек. Mm -hmm. Будем ли ну, мы делать? Давай сейчас в одной группе сделаем, а на следующий okay. раз делимся. Mm -hmm. Хорошо. Давайте в одной группе. Тогда, уважаемые коллеги, вопрос, вопросов два на самом деле. Ну, я их раздельно сделаю. В прошлый раз получилось так, что мы смешивали эти два вопроса, когда обсуждали. Но все-таки лучше придерживаться последовательности обсуждения. Первый вопрос... Насколько применим вот этот принцип в случае самооценивания? Ты предлагаешь отдельно обсудить, да, Володь? Второй вопрос – следует ли скорректировать или дополнить этот принцип для случая самооценивания? Мне кажется, они так связаны, Володь. Может, мы связаны, будем, да, на один отвечать и сразу же продолжение. Да. Угу. Пожалуйста. Ваше соображение. Так, насколько применим этот принцип в ситуации самооценивания и следует ли его как-то скорректировать или дать, дополнить для этой ситуации? Я могу начать, если… Да, Володь, можно? Да, конечно. Угу. Все могут начать. Да. Ну, Я хотел сказать, коллеги, что мне кажется, этот принцип полностью применимый. в чем-то даже ситуации, в ситуации самооценивания он больше даже значения приобретает, чем в ситуации внешней оценки. Потому что здесь корректность методологии обеспечивается самой организацией, и где-то люди могут дать послабление или не зная, например, чего-то сделать что-то неправильно и, или взять инструменты, которые они еще не, не достаточно хорошо умеют применять. Поэтому мне кажется, что принцип абсолютно применим. Вот это на первый вопрос. И обязательно должен, надо это иметь в виду. Что вы думаете, коллеги? По Если позволите вот, мысли на эту тему. Я делала небольшой опрос перед тем, как вот приступила к написанию проекта. И из-за общего числа э, моих респондентов где-то процентов наверное 20 ответили, что они занимались самооценкой. Но когда я стала выяснять и разговаривать с ними и спрашивать э, по, ну, по каким методикам они это делали, то получилось, что каждый сочинял то, во что гораздо. И в основном они, конечно, исходили из технических таких характеристик соотношения там заявленного и полученного по факту уже результата. Вот, конечно, это, ну, в общем, так говоря, это никакая не самооценка, это просто вот анализ достижения показателей, на мой взгляд. Вот. Поэтому мне кажется, что корректность методологии, принцип, конечно, должен такой применяться. И вот в ходе проекта, который я написала у меня там серия будет тренингов, конечно, я буду стараться завести им единый какой-то подход, методологию. Конечно, у каждой организации своя специфика, свои сферы деятельности но общее общее понимание о методологии должно все-таки быть, и тогда нам даже вот допустим тот же самый конкурс там лучшая НКО года там в регионе или муниципалитете они все-таки смогут опираться на какой-то единый подход методом оценки работы организации реализации их проектов и соответственно вот, на мой взгляд это очень нужный важный принцип и следует ли его корректировать как-то или заполнять, Но есть такие организации, которым непонятно, что такое методология в принципе, то есть как термин, вот. и они начинают задавать вопросы, а что, а что это, как это выглядит вот изнутри и так далее. Вот. Но на самом деле это вопрос компетенции, и вот проект у меня называется «Эрокомпетенция», будем формировать компетенции для понимания, что такое методология, что такое методы, что такое подходы и стараться вот приучать их к тому, что есть общепринятые нормы, стандарты, правила и надо даже вот если они внутри своей организации оценивают свой проект или деятельность самой организации, самой организации по какому-то направлению, все равно они должны вот этим вот стандартом, каким-разработкам вот ну, Я вот добавил, что он, конечно, жесткий принцип, достаточно, потому что, ну, если как бы снять его для ситуации самооценивания, там, некорректности методологии, да, то будет вообще странно звучать. С другой стороны, мне кажется, есть сложности, есть применимости этого принципа в ситуации самооценивания. Да, Леша? Я хотел продолжить про известные инструменты, то, что сейчас упоминал Светлана. С одной стороны, вроде бы, ну, правильная рекомендация при самооценивании, ну, если уж не изобретать свои методики, а взять то, что отработано хорошо. Ну, и это вроде как логично. Да? С другой стороны, мне кажется, нам надо как-то здесь отметить, что... Даже широко распространенные методики могут к вашему случаю не подойти. И угу. надо, надо это иметь в виду. Вот у нас только вчера с Владимиром был разговор с человеком, который использует методику очень известную, опубликованную, широко распространенную и так далее. И она у них для одного случая подходит, а для другого не подходит. Угу. И поэтому вот надо иметь в виду. Я Ольге тогда передам. Да, уль, пожалуйста. Да, спасибо. Доброго дня всем. Я абсолютно согласна с тем, что вот данный принцип корректность методологии его убирать действительно как-то ну, будет мягко скажем стрёмно вообще из оценки. С другой стороны, в данном случае самооценки у нас заказчик и специалист по оценке фактически сливаются в одном лице. И правильно отметила Светлана, что это достаточно часто нарушаемый принцип и, как то, очень правильно говорил Алексей, это трудноприменимый принцип, что организации, которые занимаются самооценкой, будут корректно выбирать формы, методы и так далее. Вот. И у меня здесь вот как бы может быть такое предложение, что может быть здесь рекомендацию как заказчику так, ну, и специалисту. На мой взгляд, это вот одно и то же. Дать такую рекомендацию, что в случае затруднений все-таки обращаться к каким-то, ну не внешним специалистам, но поддерживающую какую-то среду, каким-то консультантам. Потому что вот сама как-то НКО, которая вот с темой и самооценки, и внешней оценки, я могу сказать, очень трудно владеть таким уровнем знаний и навыков и компетенций, которые позволят нам корректно выбирать метод. И без консультации, скажем так, у старших товарищей по оценке я бы просто с этим не справилась. Uh -huh. Вот надежда подтвердит, потому что мы с ней как бы сотрудничаем uh -huh. Uh -huh. в этом плане. То есть вот моя рекомендация как-то вот именно специалистам и заказчикам в данном случае обращаться к внешним ресурсам, при возможности, конечно. Ну да, вот ключевая, ключевая штука здесь такая, все-таки проверить, корректная методологии или нет, получается. Да, мы как бы можем считать, что это корректно, да, но хорошо бы как бы как-то это все вот, и это вот сложность самая большая, каким образом проверить в ситуации, когда кажется, что, ну вот, использовали метод, я знаю, что использовали, да, например, почему бы нельзя применить к моему случаю. Вот. Надежда у нас. Да, Надежда, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. здравствуйте. Я не знаю, по поводу самооценивания или нет, но я уже очень много лет смотрю на этот принцип. Я не понимаю, почему здесь нигде не введено ресурсное ограничение. Ну, просто потому что, если нам для корректной методологии нужен самолет, а ресурс есть только на велосипед. Ну, тут вот... Uh -huh. И у меня есть гипотеза, я не знаю, насколько она справедлива, что при самооценивании этого ресурса будет еще меньше. Uh -huh. вот, потому что ну, если в процедуру внешней оценки там, еще готовы вложиться временем и другими ресурсами, то вот при самооценивании совсем сложно. Вот, поэтому, ну, вообще, мне кажется, какая-то интересная область просто в добавлении к этому сюжету. Uh -huh. Uh -huh. Да, Ирина, пожалуйста. Коллеги, я тоже хочу дополнить. Я, на самом деле, вчера тоже занималась продумыванием принципов самооценивания в рамках проекта «Пятый элемент» вот. и подумала, что, по-моему, был похожий принцип, но я не помню, вот здесь он у нас был в формулировке или в следующем. Если при проведении оценки возникают узкопрофильные вопросы в предметной области оцениваемого объекта, то мы заранее знаем, с кем стоит консультироваться. Uh -huh. И в случае самооценки этот кто-то согласован с руководителем организации. Что я имею в виду? Ну, например, мы хотим проанализировать возможные новые целевые группы, на которые стоит начать работать в следующем проекте. Это зона самооценивания. Но если это принципиально новые целевые группы, например, люди, которые пользуются невербальной коммуникацией, например, и это тоже может быть их опрос, но совсем в другой форме. И мы не имеем представления, как с ними работать. Ну, я так пример привожу, да? Тогда нам нужен как раз тот самый человек, с которым будем консультироваться. Uh -huh. Uh -huh. И это тоже корректные методологии. И только этот человек сможет оценить корректность нашей методологии. Ну, и отдельный вопрос, каковы критерии корректности методологии? Uh -huh. Как считать корректной методологией? Uh -huh. Кто это может заявить? Uh -huh. Да, пожалуйста, я, да, я вижу. Угу. Я хотел вот в продолжении, наверное, того, что Егольба Ирина сказала, да и Надежда тоже. Тут возникает какая ситуация, что, ну, когда мы говорим, проблема в чем? Что люди могут не иметь достаточного опыта и своего ресурса для того, чтобы разработать корректную методологию. Но проблема в том, что когда у них недостаточно опыта и ресурса, они могут это не, не, не осознавать. То есть они могут думать, что у них всего достаточно. И поэтому, наверное, здесь нужна какая-то, не знаю, повышенная бдительность по этому поводу. И при малейших подозрениях, что не все понятно, надо обращаться. И лучше, лучше перестраховаться, чем сделать ошибку. Вот Что-то в этом роде, мне кажется, можно добавить. У меня такое ощущение, что это, ну, я так слушал тебя и сформулировал, это какая-то двойная непредвзятость, то есть мы говорили о непредвзятости при проведении оценки, да, там есть э, такое правило, вот, а тут получается непредвзятость к своим ощущениям по поводу методологии, которую мы сами создавали, потому что это случай самооценивания, не знаю, вот у меня такой образ, что очень какая-то непростая ситуация, да, Ирин, пожалуйста. Мне наверное, комментарий, я бы отдельно обсудила, как каковы критерии оценки корректности методологии оценки. Uh -huh. О, вот так uh -huh. как-то. Uh -huh. То есть серьезно, мне кажется, надо об этом подумать. Uh -huh. Потому что, находясь uh -huh. внутри процесса, очень трудно понять, как оценить корректно то, что придумал. Uh -huh. Да, Надежда. Коллеги, я добавлю хулиганское. Я бы да. добавила ошибаться можно. Ну, mm -hmm. потому что, знаете, мне сейчас страшно просто становится, я так представляю, как я сижу такая, о, -о, -о у меня все плохо, mm -hmm. как, как, что же делать, да, нет ничего. Ну, слушайте, ну да, может быть, эти там люди и мы там, и все на свете, да, там, может быть, мы где-то что-то некорректно сделали, мы ну, что? Вот, но с другой стороны, да, это означает, что должно быть какое-то, ну, пространство, где можно коммуницировать. Uh -huh. ну, и оно должно быть ну, какое-то такое ну, разумное, доброе, ну, комфортное. Вот, чтобы перья не драли ни с кого с громкими uh -huh. вот. Я думаю, что это было бы продуктивно Да, вот я тоже согласен к вопросу о критериях, да, то, что Ирина сказала, потому что надежды не бояться. С другой стороны, ну, с моей точки зрения, оценка это практическое дело, да. И Вообще-то шишки набивать это нормально, и это получение опыта такого. Да, один раз сделаешь неправильно, в другой раз будешь понимать, где ограничения, твои ресурсы и так далее. Так далее. Это тоже ну, правда, правда. Вот а, и вообще, тогда встает вопрос: о, о, об уровне компетентности, а до какого уровня нужно расти там? обучаться, осваивать или консультироваться с специалистами, чтобы ну, в конце концов приступить к оценке с уверенностью, что ты компетентен и корректно проводишь эту оценку. Да? То есть это тоже границы очень размытые. Вот. В общем, есть опасность да? жесткого применения этого принципа и тогда отсутствие… Да, вот никогда точно, Надежда, да. тогда никогда да. не приступишь. Да, я тоже очень хотел бы это поддержать с одной оговоркой. А, Во-первых, почему я хочу поддержать, я просто сейчас вспомнил, я как-то присутствовал на международной конференции, и там было обсуждение компетенций для специалистов в области оценки, и, значит, это американская ассоциация хотела утвердить эти компетенции. А там в этой группе был Боб Стейк, Роберт Стейк, который... Наверное, многим известен, как автор одной из лучших книжек по использованию метода кей стадии И он такой один из признанных гуру в области оценки. И он я, я не, рядом с ним сидел, мы знакомые. И я смотрю, он переживает и все время говорит, ребята, главное, не торопитесь, главное, не торопитесь. И я в перерыве к нему после этого подошел. и говорю, Бог, в чем дело? Почему ты так переживаешь из-за этих компетенций? Он говорит, Алексей, я боюсь, что говорит, сейчас вот компетенции сформулирую, утвердят. И что тогда делать тем людям, которые в своей жизни оценку проведут один раз? То есть это перекрывает вообще все возможности и полностью кислород. И я думаю, что это вот важный комментарий Надежды. Именно, наверное, нам надо постараться так сформулировать принципы рекомендаций, чтобы они выглядели дружелюбные, и не пугающие. Это важно очень. Но я также думаю, оговорку хотел сделать. Есть одна вещь, в которой нельзя ошибаться. И которую... С точки зрения именно методологии, это этика. то есть в этических вопросах организация, которая проводит самооценивание, она должна очень жестко подходить, и они лучше всех вообще понимают ситуацию и должны быть очень чувствительны к этому на мой мне кажется, вот этим и можно добавить. добавить принцип самооценивания. Этот принцип для ситуации самооценивания, что здесь большую роль играет вот этот, этот чувствительность и этический опыт, исходящий из того, что организация работает со своими клиентами. Она понимает, что можно и что нельзя сделать. Да? Ну, в этом смысле этика становится каким-то uh -huh. очень важным критерием, вот если к Ирининым рассуждениям обращаться, каким-то важным критерием корректности, который может быть наиболее понятен для uh -huh. людей, которые не имеют достаточного опыта там, в, методолог... ну, в разработке методологии, оценки uh -huh. и так далее. Так далее. Uh -huh. То есть Получается, что здесь мы должны вводить какой-то вот этический компонент. А, и это вот, ну как красные флажки все-таки. да, вот. мне, есть, мне кажется, это, Володя, да. у нас время на этот принцип вышло. Это точно, да. Но мы просто такое ощущение, что только-только растормозились. Ну, <с нормально. <с ну, нормально, нормально размялись. Нормально. Да. Все хорошо, да, да. Да. да. спасибо, уважаемые коллеги. Мне кажется, а у меня это... вопрос есть, коллеги. Да. А нам да. нужен на экране этот принцип? Он удобно, когда все есть перед глазами, да? Да, лучше бы, чтобы Мне был. Мне кажется, окей. да. Потому окей, окей хорошо. Читаешь. да. Все, Володь, да. Дальше хорошо. Тогда, да? Ну, давайте, у нас народ не прибавился, давайте продолжим большую да. группу. Да, да, да, да, да. в группу. группе. По-моему, неплохо получается в общей группе. Да, ну вот такой интересный принцип, как открытость. Формулируется он так, что оценка осуществляется открыто. Все стороны, участвующие в оценке, должны быть информированы о целях, методологии, планируемом использовании результатов оценки. Значит, для заказчика обсудить все вопросы, на которые надо ответить, предполагаемое использование результатов, объем ресурсов, методы проведения, порядок использования результатов. Почему здесь так подробно для заказчика написано? Потому что ну, в известной ситуации, когда оценка, Использовалась заказчиками внешняя оценка в манипулятивных целях, то есть при постановке задачи не все было сказано, и результаты оценки использовались так, как хотел заказчик, но об этом те, кто проводили оценку, не знали, и поэтому здесь так подробно прописано. Убедиться, что у по оценке нет конфликта интересов, связанного с проведением оценки. О, вот это нам применительно к самооценку интересно будет обсудить. При наличии обстоятельств, которые могут осложнить проведение оценки, обсудить их со специалистом по оценке и информировать все заинтересованные стороны о проведении оценки целях и задачах. Теперь специалист по оценке, кто проводит на стадии постановки, обсудить все, что там было перечислено выше. Если в ходе проведения происходят непредвиденные события, которые могут повлиять на результаты оценки, информировать об этом заказчика и все заинтересованные стороны. Обращать особое внимание на ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов. Следует отказаться от проведения оценки при наличии потенциального конфликта интересов. Информировать участников о задачах и используемых методах и убедиться, что участники имеют достаточную информацию об оценке и соглашаются предоставлять данные добровольно, то есть соблюдение принципа информированного согласия. В данном случае при разработке принципов проведения оценки не имелось в виду подписание каких-либо форм информированного согласия, а речь шла только о самом принципе, что с человеком проводится беседа, в которой становится понятно, что ему понятно, о чем идет речь, и тем, кто проводит оценку, понятно, что человек добровольно это делать, с полным осознанием того, что происходит. И для участников оценки значит, получить информацию о цели и задачах и использовании методах и требованиях к участникам, а также получить любую другую информацию, которую участники считают значимой. Вот такой вот принцип. У нас здесь много текста. Можем переходить к обсуждению Володи. Ну, я в качестве затравки можно скажу, что Тут, если говорить о ситуации внешней оценки, есть один момент, который, я считаю, дискуссионный: Но это когда говорится об открытости результатов проведения оценки: что ну, есть позиция, что они должны быть открыты. Если это некоммерческая организация, проводит оценку или проводится в этой организации оценка какого-либо проекта, то результаты должны быть все открыты. Я хочу обратить внимание, что Тут есть ограничения и если читать вот выделенным основное определение то там речь идет о планируемом использовании результатов оценки но нет речи об открытости результатов оценки вот но я как бы просто чтобы напомнить что здесь такой достаточно непростой как кажется хотя вроде формулировка простая вот ну вот это мое вбрасывание такое было просто чтобы вы помнили ирин пожалуйста обсуждаем все-таки, насколько применим этот принцип к самооцениванию ситуации и следует ли что-то скорректировать в его описании для этой ситуации. Меня среди этих подпунктов, наверное, напрягает или немножко пугает то, что при проведении оценки мы должны информировать участников о ее целях, задачах и используемых методах. Не то, что пугает, а я бы сказала, что очень важно... Я знаю, как донести до коллег и иных участников оценки цели, задачи, причем так, чтобы эти коллеги не волновались и не воспринимали эту оценку как проверку, аудиты к деятельности или как бы нам оптимизировать деятельность. То есть, когда внешний оценщик, мы понимаем, что дальше будут вытерты наши имена, фамилии, и там проще сделать вот это конфиденциально. А когда опрос проводит кто-то из своих же коллег, угу. то есть такой большой вопросительный знак для меня, как это обеспечить. С одной mm -hmm. стороны, открытость, а с другой стороны, уйти от таких опасений коллег. Лучше я промолчу, uh -huh. чем мне же потом это выйдет боком. Uh -huh. Еще. Что вы думаете? Знаете, у меня вот возникает э, закономерное опасение, если мы говорим о применении принципов при самооценке, mm -hmm. но ну, понимаете, конфликт интересов уже заведомо там заложен. Mm -hmm. вот определенный конфликт, потому что мы себя оцениваем, и неважно, это руководитель или отдельный специалист организации он все равно заинтересован, как бы мы хотели бы отстраниться, он все равно заинтересован в хороших результатах. Это тоже понятно. Может быть, стоит как-то вот пояснить просто вот этот вот, что нет конфликта интересов, потому что вот с моей точки зрения практика, что если я вот это прочитаю, говорю, господи, ну, конечно, у нас у всех, вот все ну, участники организации, у всех есть конфликт интересов, какая самооценка у нас тут может быть сейчас. Uh -huh. Принцип открытости будет соблюдаться. Может быть, вот как-то вот, э, вот немножко по-другому сформулировать или пояснить, потому что все-таки заинтересованность всех участников э, оценочного процесса при самооценивании, она есть. Uh -huh. вот. И вот очень верное замечание про открытость. То есть то, что мы понимаем, зачем мы делаем это, как будут использованы результаты. И, по-моему, очень важно именно зафиксировать, что это будет, будет ли это в открытом доступе или не будет в открытом доступе. Потому что далеко не все результаты самооценивания нужно предъявлять сообществу. Вот, на мой взгляд, этот момент тоже надо, надо конфликтировать. -то угу. У меня все. Угу. Спасибо. Тут еще? Я могу продолжить. Угу. Um, я согласен, что ситуация с мот... оцениванием выглядит как такое определение конфликта интересов. Вроде бы. Но мне кажется, что здесь можно по-другому все развернуть тоже. И если смотреть на эту ситуацию с позицией людей, которые проводят внешнюю оценку, то, конечно, конфликт интересов налицо. Но в чем он, собственно, заключается, конфликт интересов? Конфликт интересов любой, да, это когда у меня есть у одного человека или у одной группы людей есть интересы, которые взаимно э, исключают друг друга или конфликтуют друг с другом. Но, ну, например, провести хорошо оценку и в то же время избежать каких-либо негативных выводов, да, и эти два интереса могут конфликтовать. Но, но, мне кажется, может быть, вот как раз то, о чем сейчас Ольга сказала, есть ключевой момент, ведь самооценка – это то, что мы делаем для себя. И если не идет речь о том, что мы кому-то это показываем, мы публикуем, мы делаем публичный отчет, мы собираем большие толпы из трибуны, рассказываем результат самооценки, а делаем для себя – с какой радостью мы сами себе голову морочить будем? Ну почему? Мы же наоборот вроде как заинтересованы в том, чтобы максимально объективно все это вскрыть, и, если есть проблемы, поговорить о них и так далее. То есть мне кажется, может быть здесь вот этот ключевой момент, что это делается для себя, это внутренние документы, результаты внутренние, никуда они не публикуются. И в этом случае тогда... Какой конфликт интересов? Наоборот, это супермотивированные люди, которые будут, наоборот, жестче намного даже, может быть, что-то говорить, чем внешний. Оценщик. Ну, такой ты предлагаешь, парадоксальный путь какой-то, да? Ну, просто вариант рассмотрения ситуации конфликта интересов другой, чуть-чуть по-другому, да, под другим углом, да. У меня вот есть общее ощущение такое. Я читаю, что ну, конфликт интересов это одна из важных вещей, да, в описании, вот как бы в рекомендациях этих во всех. Но у меня есть ощущение, что здесь открытость как-то очень подробно прописана технологично. Вот, ну, как бы, ну, то есть, мы должны информировать участников о цели, задачах и так далее. Дальше убедиться. То есть, здесь какое-то очень технологичное описание, такое, которое может. Но мне кажется, сложно будет вот, э, в ситуации самооценивания удерживать как бы, все эти конкретные действия, которые нужно совершить. А еще про конфликт интересов. Не знаю. Вот, э, хотя, может быть, это и хорошо, потому что здесь довольно исчерпывающий список вещей, которые нужно сделать, чтобы э, ну, соблюсти этот принцип. Да, э, или в соблюдении этого принципа открытости. Вот. Надежда да, О, вот. и Светлана. да, давайте, надежда первая была. Я просто ну, внутренний вопрос такой, да, то есть вот, э, открытость может быть, если не стоит на повестке дня вопрос, кто виноват, да, то есть mm -hmm. у нас два вопроса, ну что делать, это там, в принципе, про результаты, ну, про использование, да, вот кто виноват, э, то есть, в принципе, если этот вопрос снимается и это как-то фиксируется, да, и все понимают, что ну, там, не будет, например, увольнений или что-то такого, да, то возможно, что вот этот вот самооценение, открытость будет еще больше, потому что и сотрудники свои, ну, uh -huh. понятно, мы коллектив, да, и на самом деле клиенты свои, и э, очень часто сотруднику организации клиент расскажет больше и подробнее, да, и, и совсем о другом, чем человеку внешнему, которого он первый раз увидел, да, просто никакого нет контакта, uh -huh. особенно если это, ну, уязвимые группы какие-то, серьезные. Вот, поэтому, но у меня нет понимания, вот как вопрос, кто виноват, исключить повестки. Ну да, то есть вроде бы открыто сообщили, а потом в итоге что-то в оценке, в ходе оценки выяснится, да, и какие-то нужно серьезные решения принимать, да, то есть непросто. Хорошо, да, Светлана, пожалуйста. У меня коллеги сразу, когда перешли к этому принципу, возник вопрос, а кто у нас или что объект открытости, то есть для кого мы эту открытость обеспечиваем Если речь идет о самооценке, то мне кажется, что открытость для сообщества, в котором работает организация, это не обязательно вовсе делать, потому что здесь... При самооценке речь все-таки больше должна идти э, об открытости для членов и участников своей организации, для э, членов и участников и заинтересованных сторон и целевой, целевой аудитории именно э, в рамках проекта, реализованного или реализуемого, в Атом, смотря что мы оцениваем. Да? Вот, э, и э, тоже вот, э, правильно услышала, наверное, что за интересантами именно вот э, проведении самооценки являются, конечно, и команда проекта, управленческая команда организации, и это их внутреннее дело. Поэтому вот э, по поводу принципа открытости, все-таки мне кажется, если мы применяем это в внешней угу. оценке или... К самооценке внутренней, тут надо его немножко распространять. Название такого принципа: да? открытость для кого, открытость для чего? Вот у меня такая а -а -а. А, ну вот, Слава, вы как раз и сказали примерно про то, что я говорил в да, там предупреждая. Вот у меня есть ощущение, что, может быть, ну хотя бы в целях самооценивания попробовать переименовать принцип. Здесь же ведь речь идет: смотрите, оценка осуществляется открыто. То есть вообще-то речь идет не о открытости оценки, это очень как бы неопределенность такая, а об открытости процесса проведения оценки. Ну вот если к рекомендациям для участников обратиться, здесь же о чем идет речь? Что участник имеет право знать, зачем к нему пришел человек, да, с которым он работал в данном случае, там менеджер проекта, и вдруг начинает задавать ему какие-то вопросы по поводу его участия. А, то есть, не знаю, вот, может быть, нужно здесь уточнить, что речь идет об открытости процесса. Записал да? Володя. Да, да. Угу. Ну, я надеюсь, просто поняли, о чем речь идет. Тут вот есть путаница. Я всегда, как бы, мне кажется, путаница, про какую открытость мы говорим, открытость чего. Я согласна с этим, что и, и как только про это ну, как бы мы про это фиксируем, тогда снимаются многие другие вопросы. Ну да, да. То есть, это не означает, что мы должны информировать всех о результатах оценки, всех там наших благополучателей. Да? Это ну, можно и делать, но сам принцип не подразумевает, что это обязательное действие. Да? А вот о том, как проводится оценка, зачем она проводится об этом, как принцип говорит о том, что об этом нужно говорить. А, ну у нас время вроде заканчивается. Володя, а руку моя видно, нет? Вот я когда так поднимаю. Или надо желтенькую поднимать? Ты понимаешь, у меня в окошке не всегда... А, я нос... не попал. Можно я скажу? Да, видно руку только, когда человек опцию использует. Ясно. Я тогда обожаю а, опцию да, я я, использую. Я, коллеги, она... хотел в развитии тоже этого разговора добавить вот про предвзятость такую. Угу. Это связано с темой, которую мы сейчас обсуждаем. Я просто вспомнил одного своего знакомого, который привел такой пример, обсуждая вообще может ли и правильно ли говорить о том, что вот человек обязан быть непредвзятым. Он, он говорил о том, что мы имеем дело с такими ситуациями, в которых очень трудно оставаться непредвзятым. И разные бывает непредвзятость. И, например, он говорит, что когда его приглашают оценивать программу вич организации, скажем, да, то он абсолютно предвзятый, потому что у него родной брат от спидуума. И он говорит, когда я с ними работаю, я вообще с них не слезу. И, и я считаю, что они должны ну, очень хорошо работать. И такая предвзятость. Но это как бы повышенная заинтересованность в получении хороших, полезных результатов. И я думаю, что вот в этом случае, вот как это трактовать, как конфликт интересов или наоборот. И мне кажется, это связано с тем, что я раньше когда мы сами себя оцениваем, мы знаем, зачем нам это. И самим себе врать вроде как бы ну, совсем бессмысленно, если только нас не заставляют это публиковать. Ну, с другой стороны, здесь есть жесткая формулировка, следует отказаться от проведения оценки при наличии потенциального конфликта интересов. И мне кажется, для случая самооценивания здесь нужна коррекция все-таки. да. Ну, то есть, условно говоря, да, надо, да. надо зафиксировать, что конфликт интересов присутствует изначально. Или, и... наоборот, не присутствует. То есть, мы саму концепцию конфликта интересов вообще ну, да. не рассматриваем. Ну, если, ну, как бы тут могут быть споры, но нужно что-то говорить да, о, о минимизации да, да. минимизации последствий. Угу. Да, вот я вот так... угу. Ну, или, скажем, о контроле за тем, влияет это на оценку да. или нет. Да. Влияет да. ли этот изначально присущий. Да. Хорошо. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте мы этот принцип, ну, завершим обсуждение этого принципа и приступим к следующему. Угу. У нас еще два осталось, да? У нас еще два. Два, еще два осталось. Этот еще круче, чем открытость. Значит, оценка должна проводиться с уважением достоинства всех участников, независимо от роли, социального статуса, индивидуальных особенностей, учитывать возможные негативные последствия которые она может иметь и для отдельных людей, и для организации, Это потому, что Надежда говорила выше, да, кто виноват. Риск возможных негативных последствий должен быть сведен к минимуму, а участники оценки должны быть о них проинформированы. Для заказчика. Учитывать права и интересы участников и специалистов. Консультироваться с вовлеченными в оценку сторонами относительно учета прав и интересов, если есть возможность. Требуется от всех сторон принимающих участие в оценке, соблюдение настоящих принципов, а также других условий, обеспечивающих минимизацию риска возникновения негативных последствий оценки. Рекомендации для специалиста. Если оценка приводит все-таки к негативным последствиям для заказчика и других сторон, стремиться к минимизации вреда, при условии, что этим не будут скомпрометированы достоверности и полнота оценочных суждений. Да, ну в общем, по возможности. Если все равно придется сделать больно, то чтобы тщательно взвесить целесообразность проведения оценки в ситуациях, когда результаты могут нанести вред отдельным людям или организации. Вообще, в принципе, надо или не надо проводить. Проводите оценку и сообщать о ее результатах с уважением и достоинством каждого заинтересованного лица. Обеспечить информированность участников о рисках, если имеется. Уважайте особенности людей, причастных к оценке, в частности культуры, религии, гендерные характеристики, ограничения физических возможностей, возраст, этническое происхождение. Строго соблюдать условия конфиденциальности оговоренных в контракте с заказчиком. Теперь для участников. При наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов заданий на проведение оценки, если нет такой возможности, то ознакомиться с этими вопросами и с планируемым использованием результатов, делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиком и специалистом по оценке практической пользы. Что-то, по-моему, эта формулировка из другого принципа сюда попала. Это опечатка, наверное. Это из первого. Это из первого сюда попал. Первые две, я думаю, да. Ну вот через пять лет обнаружили, что есть опечатка. Так, да. все, готов записывать. Тоже вроде кажется такой бесспорный принцип. И с первого взгляда полностью применим к самооцениванию. Да, Ольга, пожалуйста. Мне кажется, здесь, по-моему, особо нечего обсуждать. Это так правильно сказано. Общий принцип, он ну, при самооценке тоже обязан соблюдаться. И здесь ага. достаточно все ну понятно, четко и ясно. Ага, ага. С моей да. точки зрения, все, ага. все норм. Хорошо, да. Надежда? Это, с моей точки зрения, все норм, если оценку не проводит сотрудник в стадии выгорания. Ну, ага. потому что у человека на самом деле в этот момент может быть какие-то, ну, например, там, личные профессиональные неудачи, либо конфликт там, с какими-то клиентами, которых опрашивают. Ага. Ну, то есть, мне кажется, что в данном случае просто ну, это ну, то, что связано, да, с личными переживаниями намного больше проецировать. Угу, угу. Вот, ну и опять же, да, то есть как, как этот риск минимизировать тоже сложно. Ну то есть здесь, если говорить о безопасности для в ситуации для самооценивания, можно добавить, что как бы люди должны в, ресурс, в ресурсном состоянии это делать, да, то есть Well, хорошо бы да ну как во-первых определить ресурсное состояние uh -huh. ну то есть это может быть там состояние аффекта например когда человек очень верит в то что то что он делает это правильно uh -huh. и ничего другого uh -huh. вообще в принципе не может работать uh -huh. ну то есть э, здесь очень много бывает сюжетов uh -huh. и, и на самом деле именно вовлеченность да в, ну как бы которая хороша да в данном случае будет плоха uh -huh. uh -huh. то есть там да, должен быть какой-то ну ну Фильтр какой-то не знаю. У меня была ситуация похожая, я вспоминаю, но я не знаю. Вот я пытаюсь как бы ну, понять, можно ли как критиковать с этим принцип Вот недавно так, ну как без бы страны наблюдал за процессом самооценивания. Там в проекте был такой была ситуация просто, которая неприятно всем было. Ну, там, скажем так, отказ партнеров. Ну, то есть проект задумывался как проект, который будет реализовываться с очень важным партнером, а он в процессе, ну, по сути дела на начальных стадиях реализации проекта отказался участвовать. И людям пришлось быстро перестраиваться, там, по сути дела, конфигурацию проекта изменить. Вот. И вопрос-то был один, что с этим делать и почему партнер отказался. Это довольно неприятное было обсуждение. но И много сил потрачено было на работу с этим партнером. там, Ну, не знаю насчет выгорания, но эмоционально была тяжелая ситуация. Но я вот сейчас прикидываю, можно ли здесь было что-то изменить. Ну, по крайней мере, обсуждение совместное. Там было такое групповое обсуждение, групповое интервью. Эта тема возникла в ходе группового интервью. Ну, нашлись люди, которые очень э, так честно и сформулировали хорошо, и это было в каком-то смысле даже терапевтично. Поэтому вот я не, для этого случая не вижу каких-то изменений здесь, честно говоря, не могу придумать. Да, Алексей. Смог руку поднять. А, ну, а, мы а... это видим. Угу. Это хотел как раз про терапевтичность а... и вот о чем Надежда затронула тему. Мне кажется, здесь какой при проведении самооценивания есть дополнительный риск, связанный. Я сейчас даже не про выгорание стану говорить, а про групповую динамику, потому что это внутренняя работа в небольшой группе обсуждение жизненно важных вопросов. И надо понимать, что такого рода групповой процесс причем личностно значимых, и можно, надо понимать, что такого рода групповой процесс может привести к очень сильным эмоциональным реакциям, и риски есть, связанные с обстановкой в команде, с атмосферой, с состоянием участников. Вот я бы так добавил. Ну, мне кажется, вот это, вот это то, чем можно добавить. И я не знаю, здесь как бы очень многое зависит от руководителя организации, какую он позицию займет ну, понимая, что здесь могут быть непростые обсуждения, на самом деле, внутри. Вот. И мне кажется, вот соблюдение какого-то такого фона эмоционального и ориентации на то, что ну, мы в первую очередь делаем для того, чтобы пользу принести да, организации, мне кажется, здесь очень важная штука такая. Как-то принцип безопасности, он в этом случае важно обращать внимание на другие принципы, там, ну, ориентация на практическое использование результатов, да, что мы здесь не для того, чтобы кого-то наказывать или, э, ну, там, эмоционально загружаться, мы для того, чтобы облегчить работу в конечном итоге, да, у, улучшить, ее. да, надежды, пожалуйста. Ну и я еще хочу добавить, что поскольку, видимо, самооценивание вот, требует времени и ресурса, а до да, основной работы в этот момент никто людей не отстраняет. Uh -huh. Да, то это еще дополнительная нагрузка, и я бы в безопасности прямо прописала, что людям ну, должна быть дана возможность, да, вот, uh -huh. ну, чтобы они не делали это ночами, выходные, там, все вот это вот. Не сверх того, а именно как ну, часть э, общей да, работы. Да, то у них крышечку сорвет и все. Да, это, мне кажется, тоже важное дополнение, это действительно так, потому что... Записал, записал. Да, это важно. Хорошо, что-то еще может быть. Мне кажется, ну, все основное сказали. Ну да, вроде бы. Хорошо, давайте тогда к следующему принципу. И он у нас заключительный. Секунду. Да, мы ждем. Время у нас есть. Адаптивность оценки. Следует иметь в виду широкий спектр возможных подходов к осуществлению оценки, чтобы дизайн оценки позволял получить наилучший результат в каждом конкретном случае, предусматривать возможность адаптации методологии оценки в ходе ее проведения к изменяющимся условиям и вновь возникающим факторам для заказчика. Учитывать ограничения, вопрос о ресурсах, что Надежда вначале упоминала. Выбирать вариант дизайна, позволяющий получить наилучший результат при заданных ограничениях. Учитывать, что ограничения могут исключать применение тех или иных методов проведения оценки. В процессе проведения оценки проявлять гибкость и по необходимости изменять методологию с учетом изменяющихся условий и вновь возникающих факторов. Для специалиста выяснить, какие есть ограничения по дизайну, информировать о возможных вариантах с учетом ограничений. В ходе проведения оценки информировать об изменяющихся условиях и по необходимости предлагать варианты адаптации. Проявлять гибкость при корректировке дизайна оценки, если не связано с рисками нарушения процедуры стандартов. И для участников оценки информировать заказчика и специалиста по оценке об изменениях и вновь возникающих факторов. И я, коллеги, хотел здесь два слова добавить, прежде чем перейдем к обсуждению. Все, наверное, все присутствующие знают о том, что есть такой подход к оценке, который называется адаптивная оценка по английски Developmental Evaluation. И адаптивная оценка предполагает, что функция оценки встроена в программу, и она особенно эффективна в тех случаях, когда сама программа имеет адаптивный характер. То есть по ходу выполнения проекта приходится все время корректировать сам проект, и соответственно оценка является, адаптивная оценка является инструментом, который позволяет эффективнее управлять адаптивными проектами и программами. Когда мы говорили здесь про адаптивность оценки, мы, конечно, имели в виду не только это, а как бы значительно шире, значительно шире здесь взяли. Но вот, может быть, нам тоже этот аспект надо обсудить, потому что Использование адаптивной самооценки в случае самооценивания – это вещь такая достаточно органична. Да. Прошу, Ирина, пожалуйста. У меня вопрос, а не комментарий. А почему мы отделили адаптивность оценки от корректности методологии оценки? Ведь тут же, по сути, в этом пункте получается про изменение методологии, про ограничение использования методологии. Почему нас отдельно? Почему он выделен? Пожалуйста. Угу. Ну, в данном случае речь идет о том, что мы можем разработать корректную методологию, но оценка ⁇ это живой процесс. И в этом смысле мы можем столкнуться с какими-то факторами, там, неожиданностями, трудностями или, наоборот, возможностями, которые ну, потребуют, ну, в силу того, что мы хотим получить хорошие результаты, потребуют коррекции методологии. И что это допустимо. То есть этот принцип говорит о том, что заранее заданная выбранная методология, которая там согласована, она может в ходе проведения оценки меняться. А почему это важный принцип? Потому что но он важный, потому что это, он очень связан с жизнью, как бы меняющейся. Что жизнь может быть ну, как бы доставит нам какие-то Причины, которые потребуют изменения методологии. И это не значит, что это угроза корректности. Я в развитии скажу, Ирин, что эти принципы не взаимоисключают друг друга, потому что адаптивность имеется в виду готовность перестроиться, гибкость, о чем сказал Владимир. И каждый раз, когда мы перестраиваемся, методология должна быть корректной. Поэтому это про разные. Это mm -hmm. про разные. Это про... Ну, все, собственно. Я вот хотел сказать, там, ну, отвечая на вопрос, подходит или нет, и нужны ли какие-то изменения. Мне кажется, вот э, тут важно не путать, а в ситуации самооценивания, мне кажется, риск может быть очень большим. Важно не путать какие-то вещи, которые мы не доработали или не сделали. И, а правда, ты имеешь в виду или в оценке? В оценке я имею в виду. В которые думал, не сделали в оценке? Да, которые мы запланировали, их надо сделать, мы их не сделали, каким-то образом упустили, и при этом мы говорим, ну, давайте мы садаптируемся, да, давайте мы изменим, да, коррекцию. Вот здесь как бы не надо путать недоработки и, ну, ошибки какие-то с этим принципом, да, то есть ошибки допустимы, мы уже… Гибкость, не, гибкость не означает халтуры. Ну, да, если так… Прямо и без бедняков, то да. <свят> да. То есть адаптивность изменения методологии должно быть, должно быть обоснован Обязательно обоснованным какими-то серьезными причинами. И еще тут особенность есть тоже по сравнению Ирин, с другими принципами, что здесь вообще, когда мы говорим об адаптивной оценке, то она по-другому совсем строится, и обратная связь идет постоянно, и продукты оценки предъявляются по-другому. Ну, в общем, здесь много отличий. Хорошо, а уважаемые коллеги, что вы можете добавить? Да, пожалуйста, Надежда. Коллеги, я опять буду занудствовать. Я очень рада, я же видела здесь наконец-таки ресурсные ограничения. Вот, но опять же, да, я еще раз скажу, да, для того, чтобы адаптировать оценку, можно нужен дополнительный ресурс. Ну, как бы да, любая адаптация это новые инструменты, новые подходы, новая квалификация. Ну, как бы. ну а, а может же быть так, что это как раз адаптации всего того, что мы вдруг поняли, что ресурсов недостаточно. Ну, Но это ресурс, да, надо это понять, надо угу. составить план действий. Да, план действий, как бы что-то. Вот, то есть, э, то сделать это супер адаптивным, ну, тоже это не, не здорово, да, ага, ага. не ресурсов. Ну опять же, да, с адаптивностью наверное нельзя начинать, да, все-таки должна быть методология разработана, да, там продуманная, да, на том этапе, там вот как бы здесь тоже смешивается, перемешивается немножко, да, принципы, но это нормально, это хорошо, что они не разграничены, вот. Я, я не знаю, в ситуации самооценивания здесь есть слова, но это мы уже говорили даже в первый раз по поводу вот этого смешения заказчика и так далее. Ну, там, информировать заказчика и так далее. Здесь как-то у меня вступает вопрос, что эта адаптивность, она… Ну, представление о том, что нужно что-то менять, они могут возникнуть у любого участника самооценивания. Да? Это, ну, надо внимательно относиться к сигналам, которые есть. Да? То есть вот мы работаем, там команда, или, ну, пусть даже небольшая, но вот это ощущение, что мы наталкиваемся на что-то, что требует изменений, оно, ну, должна быть возможность всем это проговаривать. Чувствительность такая должна быть, мне кажется. Вот. Не знаю, да. Не знаю как-то в прошлый раз у нас первые принципы, вот в прошлый раз как-то больше было споров относительно применимости к самооцениванию. Сейчас что-то у нас к последнему принципу, совсем к шестому принципу, что-то совсем у нас получается так, что вроде его почти можно без изменений. Ну, привыкаем, или, привыкаем. Жалко, еще пару принципов нет. А то вообще, -то... вообще просто галочку Прикрикатили. поставили. Прикрикатили. Да, да. А -а -а. Ну что, получается, комментариев больше нету. Погоди, Желающих... погоди, сейчас может еще. Да, Надежда. Надежда, пожалуйста, микрофон только да, включить да, да. надо. Мимо кнопки попадаю. Я... А у меня дурацкий вопрос. А когда самооценивание проводится, у меня просто нет опыта. Кто вообще является ну, движущей силой? Кто обычно говорит, а давайте сделаем? Ну, по... А мы сейчас вот Ирину спросим, Марин. Марин, кто движущая сила? Кто движущая сила? Кто движущая сила? Не слышала слова последние. Движущая сила самооценивания. Движущая сила самооценивания. А, руководитель организации или руководитель проекта? Ирина. Ну да, инициатор. Вот, ну и тогда... Сейчас давайте Ирину Ирина, еще спросим. Да? А У меня просто ощущение было, когда я вчера тоже продумывала про принципы, что все равно существует руководитель как ближе к заказчику и тот сотрудник, который исполнитель, ближе, собственно говоря, к оценщику. Хотя можно представить ситуацию, когда сам руководитель Взяла все сам лично оценивает, но это, мне кажется, угу. не всегда же. Угу. Ну, я имел в виду движущая сила – это заказчик. Ну то есть он, он толкает. А он, рука, а он и руководитель получается. Ну, и, инициатор а такой. Да, инициатор, да. может быть. Инициатор. Вот и сейчас Надежда продолжит. А я, я, кстати, Я тоже хотел ответить. А, да. Упс, извини. А, я хотел сказать, что вот по моему опыту иногда. Этот вопрос о самооценивании может возникать в ситуации, когда руководитель приглашает внешнего специалиста. И, предположим, в процессе обсуждения ТЗ ну, может возникнуть ощущение, что вопросы, которые сформулированы, или, например, ресурсы, которые есть в организации, они, это можно превратить в самооценивание. То есть в данном случае ну, движущей силой изначальной оценки все равно руководитель является да, там, инициатором. Но вообще-то, внешний специалист может предложить в качестве подхода проведение самооценки там, ну... Да, Ирина, я все, э, не, не, не, надежда, все, я вот как бы добавку сделал. Вот, ну, я тоже, я на прошлой встрече не была, как, коллеги, я просто действительно впечатление, что там не такое уж прям слияние ролей. Ну, ну то есть оно... Теснее, да, учитывая то, что люди работают в одном коллективе, рядом друг с другом, реализуют uh -huh. одну и ту же деятельность, uh -huh. понимают там, цели, разделяют все такое, но, все равно роли... но, но границы есть между ролями, границы, границы сохраняются. Uh -huh. Да, Ирин, пожалуйста. У меня крошечное дополнение, что, наверное, инициатором может быть и сотрудник, который такой вот чувствует, что что-то тут не так. Вот, наверное, надо бы что-то оценить, чтобы начальнику доказать, что в общем-то оно не просто не так. А аргументы какие-то есть. Но я так фантазирую. Да. Да. Люша. Я хотел спросить. Теоретически <связываю> можно представить ситуацию, когда совет директоров НКО порекомендует НКО провести самооценку. <связываю> Скажите, пожалуйста, это абсурдная ситуация или такое может быть? И если такое может быть, то мы должны ли мы к этому относиться как к самооценению? Угу. Ольга, сейчас я вижу руку. Попробуем ответить на Алексея вопрос, а потом. Да может, наверное, как бы. Марин, может такое быть? думаю Нет. вот ольга ольга наверное знает у нее рука поднята а мы не знаем, Ольга отвечала на этот вопрос да, раньше. Да, по другому поводу, но я как раз тоже сижу раздумываю. И смотрите, я буду без видео, потому что у меня взорвется связь. Угу. А, у меня, во-первых, уточнение. Я ведь правильно поняла, что Высший совет управления НКО а, рекомендует а, самой НКО провести самооценку. Да, Правильно? Вопрос был, да, вопрос да. Был такой. Можем ли мы это считать их инициаторами, а это самооценкой? Вот, на мой взгляд, ситуация такая вполне реальна. Такое может произойти. Вот. Вопрос в том, что, на мой взгляд, это больше похоже на внешнее давление. Это даже, знаете, как это может быть скорее организацией воспринято как ну, какой-то определенный аудит, проверка. Вот что здесь mm. может быть. Uh -huh. То есть, учитывая наши непростые отношения между руководством и самой организацией достаточно часто, такое ну, вполне вероятно. Ну, uh -huh. мне вот здесь кажется, смотря, опять же... в, в в некоммерческих организациях, но ну, если это общественная организация, то э, общее собрание членов, э, но ну, это фактически члены организации, и они отвечают за стратегию, и они итоги, э, фиксируют итоги года. И в этом отношении, ну, условно говоря, это высшие руководители, которые над директором. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это все, ну, нормальная такая ситуация, когда просто иногда директор может сказать, ну давайте оценим, да, что у нас получилось, и иногда члены организации могут сказать, ну давайте оценим, что у нас получилось, поэтому это тоже все равно как бы такое самооценивание внутреннее в любом случае, может быть, они даже могут и быть привлеченными к оценке. Все равно это внутренние, потому что они внутри организации. Угу. Вот с вопросом попечительского совета, вот здесь, я не знаю, здесь, мне кажется, вот это как раз больше ну, похоже на внешний заказ на оценку. Потому что попечители, они не внутри организации, а вот члены организации, они, мне кажется, внутри. Угу. Угу. Ну, то есть, да. Да, Марина, и вот с попечительским советом как раз вот я тоже про это думал, и именно я в этом ключе в первую очередь спрашивал, что получается, что они считают попечительский совет, что надо бы организации провести самооценку, а самой организации такой потребности может совершенно не быть. Не быть, да. Да, и, и в этом случае тогда может не очень получиться, да? Ну, угу. то есть... Ну, тогда это не про самое, это скорее про. Вот тогда там внутри может появиться все, что связано с конфликтом интересов. Ну, типа, меня заставляют оценивать, и а я не хочу, но это такая внешняя оценка с внутренним исполнением, больше получается. Внешний ну, заказ, но внутреннее исполнение. Вот. Но, но больше внутренняя оценка а не самооценивание. Да, да, ну, да, не... да, да, больше это внутренняя оценка, получается, а не самооценивание. То, что я вроде как не хочу, а меня. Сподвигает. Угу. А, ответили на твой вопрос, Леша? Да. А, Ольга, а вы-то руку поднимали по другому поводу. Да, ну уже мысль пошла в другую сторону, но тем не менее я вспомнила. Угу. А, смотрите, я в своей жизни сталкивалась с тем, что э, инициатором самооценки, вернее, даже не так, не инициатором, а тем, что сподвигло на оценку, это были благополучатели, то есть, условно говоря, участники оценки. То есть тогда, когда они задавали определенные вопросы организации, когда они организации что-то говорили, советовали, это стало той базой, которая заставила нас провести самооценку. Вот такая ситуация вообще реальна, то есть это нельзя сказать, что это внешнее, естественно, давление или внешняя оценка, потому что, ну, благополучатель включен в работу организации, не только, ну, он включен в нее, но именно вот э, инициирование определенных вопросов, оно привело к самооценке. Вот Как с этой ситуацией быть? Еще я вопрос такой мелкий могу добавить, вернее, замечание. Инициатором самооценки может стать фонд Потанина. Как только он включает в свое э, ну, форму заявки на, на гранты, он включает проведение самооценки. И все организации хотят, не хотят, но ее проходят. Это тоже вот эта uh -huh. форма. Uh -huh. uh -huh. Мне кажется, это, скажем так, это принуждение к самооценке, вот, но если смотреть уже саму самооценку, то, ну, условно, я понимаю, что мне надо сделать самооценку, и дальше я ну, делаю самооценку, если я ее хочу делать, и тогда это самооценка, а если я не хочу делать ее, я изображаю, что я делаю самооценку, и тогда это тут можно сказала. про принципы вообще не разговаривать. Вот. Но здесь вот как раз мне кажется, что вот пример как с благополучателями, как и с фондом Катанина, это э, ну, те движущие силы, ну то есть это фактически была основа инициативы. Организация, uh -huh. может, и не думала, что ей надо провести самооценку, uh -huh. она и не собиралась ее делать, но ей сказали, смотри-ка, а давайте вот тебе тут надо, без этого мы тебя заявку не примем, а благополучатели задают неудобные вопросы, и надо что-то с этим делать, и ты вынужден проходить тоже самооценку, то есть тебя подтолкнули, это лишний фактор давления, но в то же время это инициатор самооценки, uh -huh. Uh -huh. это что же есть. Uh -huh. Надежда, а можете пояснить насчет треугольника... Да, и кто преследователь, кто спасатель, и кто жертву, пожалуйста. Да. Нет, но ну я не в смысле, что я приписываю эти роли каким-то агентам, а в смысле, что, как известно в этой модели, да, люди все меняются местами. Да, и тот, кто раньше был жертвой, становится агрессором и так далее. Но вот тут такое ощущение, что тоже этот треугольник, он как будто бы вращается. да, То есть те, кто раньше участвовали в оценке, как исполнители становятся заказчиками да и так далее. Мне кажется, что это очень интересно. Это какая-то вообще классная динамика, но я сейчас не могу широко прокомментировать, мне только что это мысль пришла. Угу. Мне кажется, вот ситуация принуждения такого к самооцениванию, она сложная ситуация, для да, проведения самооценивания. Все-таки, ну, мне кажется, чем отличает там от внешней оценки в этой ситуации, да, да, есть разумные там, ну, требования донора. Донор как бы человек особый для НКО, конечно. И тут вроде понятно. А вот, но все равно ситуация принуждения, даже со стороны донора, ну, такая вот, мне кажется, очень непростая ситуация. Угу. А, ну, мы отметим это как-то, да? Я, я думаю, что ну, жесткое требование, особенно если ситуация жесткого требования, если там фонд потайно говорит, вы можете да, проводить самооценку, то есть мы можем финансировать и реализацию проекта, и проведение самооценки. У людей выбор есть. Эта ситуация понятная и простая. А вот когда еще и провести самооценку, и на таких условиях, ну, непростая ситуация. По-моему, они не настолько мягко это говорят фонд Потамин. Они, по-моему, говорят, если не сделаете, то это. Ваша заявка. В данном примере, что я приводила, там действительно условия того, что ты можешь подать заявку, заявиться на поддержку, это при том, что ты обязательно пройдешь самооценку. То есть это действительно, по сути, принуждение. Mean... В том, что хорошие mm -hmm. стороны. Ну, и у Патанина была история год назад, в 2021 году, по-моему, когда он предлагал всем пройти самооценку, это ну, тогда же никто никого не принуждал. Исследование вот, это было просто его предложение. А потом было исследование это уже был второй шаг. А вот. в данном случае с фондом Потанина имеется в виду вот самооценивание уровня зрелости, да, то, что они делают, что Да, организационную вот большое... просто... да, зрелость. Да, организационную да. зрелость. Понятно. Okay. Ну, что, да. не знаю. Мягкое принуждение – это тоже хорошо, вот как в случае с благополучателями. Жесткое, конечно, хуже, но в любом варианте оно заставляет организации думать к чему приходить, ну, скажем, приходить к тому, что все-таки надо заниматься самооцениванием, вообще надо заниматься оценкой. Это все равно как-то подвигает НКО. То есть, хорошо или плохо, или мягкая и жесткая сила, но это есть и это работает. Угу, угу. У меня такое ощущение, что мы начали кальцироваться, то есть мы прошли да. все принципы и вернулись как бы к началу, да, там к разговору о том, почему в принципах есть вот эти три стороны, да, и какое есть взаимодействие между ними, да, и так далее, так далее. Вот и я подумал, может быть применительно к ситуации самооценивания важно что-то специально сказать про вот эти вот роли, ну про эти роли, которые в принципах особо, ну, примитивных внешней оценки, они как бы априори заданы там, да, вот, а вот здесь нужен какой-то специальный раздел для того, чтобы, ну, разъяснить ситуацию, и, может быть, разъяснить ситуацию вот и с этими возможными вариантами проведения самооценивания, да. Записал. Не напрашивается. И может даже назвать как-то по-другому. Может как назвать один раздел. допустим. Да, да. Какую-то вводную такую часть сделать, применить их Я вот думаю, это хорошая примета, что мы в конце к фонду по все-таки пришли. Или нет? Наверное, хороший мне кажется. Он же к светлым силам относится. Мне кажется, да. Нормально. Тогда нормально. Главное, чтобы мы не были инициаторами и настаивали на проведение самооценки Самоценки, вот, да, вот да. этой задачи проведения самооценки задачи, самооценив... требования самооценивания конечно да. организации вот это, мне кажется, от нас не, не требуется скажем так совсем ну если мы к концу подходим, Володь можно я два слова скажу? Да, мы, мы подходим мы, к концу мы постараемся быстренько обработать то, что было в прошлый раз то, что было в этот раз и приготовить проект документы и сделаем так, чтобы у вас было время его посмотреть. И мы думали, что, может быть, нам бы поставить себе дедлайн следующее заседание клуба, которое 11 августа будет через месяц. То есть мы в течение ближайших дней 10 сделаем какой-то начальный вариант, всем разошлем и будем ждать тогда ответов. Как вы думаете, если 11 августа ничего? Или с отпусками лучше подольше туда сдвинуть? Вот у нас немножко выйдет, да. Да, Мне кажется, надо все равно двинуть. А, до а конце и... августа, о... в виду, Володь, да? а, сдвинуть, Нет, я, я, нет, нет, я предложил бы предложил до 11, но а. ну, наша адаптивность, если мы... А, и... мы гибкость про И Надежда да, сказала, да, что а если и... мы совершим ошибку, надо этого да. бояться. Да, да, да, мы да, поймем, да. и тогда сроки перенесем. Хорошо, ладно. В данном Тогда случае будем... главное, главное, корректность соблюди. И да, я вот да. хотел сказать, что у нас получилось так, что два семинара, ну, в разном составе, да, там пересечения есть, но в разном. Но мне кажется, нам надо обоим группам. Всем, конечно, конечно обеим группам мы отправим, да, и причем мы сделаем так, что всем, кто зарегистрировался, потому что факт регистрации, человек проявляет интерес к теме. И нам же говорили люди, что мы регистрируемся, зная, что не будем участвовать, и как бы такие ситуации тоже бывают. То есть это голосование такое? Ну, вроде да. Поэтому всем разошлем обязательно, кто сегодня был, кто в прошлый раз да. И кто сегодня? У нас сегодня 15 зарегистрировался, а было 11. Поэтому... Угу. Ну, уважаемые коллеги, тогда спасибо, что вы пришли, спасибо за интересованность. Как-то у нас я все время беспокоюсь, когда мало народу приходит. А иногда получается очень интересное. Да, не иногда, а почти практически всегда, получается какие-то интересные такие обсуждения, какие-то значимые, после которых начинаешь думать, еще пару дней с этим ходишь. Вот. Я вам не рекомендую этого делать, но если хочешь, все равно не, не сдерживайте себя. Вот. И еще раз спасибо гаранту и Павлу Военскому, как технической поддержке, такой наших встреч. И ну, до новых встреч! На свидании, на свидании. Мы, мы, мы будем это продолжать мы будем это продолжать